Визитки должны продавать. С этой стороны все хорошо, а вот это плохо. Сразу заезжают на темную сторону, плохо читается. Четырехразовое питание, все удобства в номерах, круглосуточная стоянка, оздоровительный отдых и путевки с лечением. Это не УТП. Визитки должны продавать. Хотите, вот у кого есть визитки, могу посмотреть, насколько она будет хорошо продавать. У кого должны быть визитки в клинике или в санатории? У всех. абсолютно, да? Почему? Потому что визитка стоит сколько? Рубль меньше, да, копейки. Если вы выдадите администратору, у которого сроду не было визиток, визитки, что он будет с ними делать? Раздавать всем. Не только пациентам, не только внутри санатория, он всем будет раздавать. Особенно это хорошо работает даже не в санаториях, а в клиниках. Уже на дискотеке будет их раздавать. Как сделать так, чтобы эти визитки потом работали? Что должно быть на вашей визитке? А, белый камень, заместитель директора по продажам Милена. С этой стороны все хорошо, бумага не очень дорогая, и на ней можно писать хорошо. А вот это плохо, потому что здесь должны быть УТП. Они могут быть в начале, ну, на лицевой стороне, но вот здесь вот ваше рекламное поле. Почему его не использовать? Не надо туда писать иностранные на иностранном языке, потому что для иностранцев, если вы с ними работаете, пишите просто английские визитки без русского. Это два раз... две разные визитки. И вот как раз на иностранных визитках, которые на, на английском языке, на обороте не надо ничего писать, это мувитон. Да, там должна быть пустая сторона, и он ручкой там что-то напишет себе. На русских визитках смело пишите УТП. Если вы можете это УТП свое поместить в одну фразу, шикарно, можете вот здесь написать. И здесь что-нибудь еще. Санатория имени Павлова. Карина Артуровна. С этой стороны не очень хорошо, потому что фразы заезжают на темную сторону, плохо читается. Есть люди, которые, ну я без очков, вот, например, буду плохо видеть. А зато с этой стороны у нас кое-что есть. Четырехразовое питание. Все удобства в номерах. Круглосуточная стоянка. Оздоровительный отдых и путевки с лечением. Это не УТП. Да. Принимает отдыхающие заболевания. Вот это хорошо. Вот это я вам всем рекомендую написать. Вы хотя бы будете отличаться, кого вы принимаете. Это его не оскорбит, если вы на главной странице сайта, на визитке или где-то в рекламных материалах напишите, что с заболеваниями такими-то, а не вот общие фразы, да, когда органы пищеварения, с заболеваниями такими-то пациентов с тем-то, тем-то. Вот это хорошо. По Побуждайте людей подписываться на ваши соцсети, потому что вручную это делать очень сложно. Вы не рассчитываете, что ваш буклет или визитку будут хранить сто лет? или там даже три даже дня не будут хранить. Я вежливо беру и не отдаю обратно, но потом они у меня все равно куда-то там в ящик, потому что я их уже отсканировала, уже забила в контакт, и уже они у меня везде в базе. Да, у меня один раз на семинаре э, слушатель с ехидством спросил, ну вот вы сейчас нас всех собрали, а потом нас занесете в базу. Я говорю, вы не волнуйтесь, вы уже все там.